Сегодня мы сделаем обзор Хаят Реджинси. Посмотрим, что внутри. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Отсюда. Сейчас зайду внутрь посмотрим. Там. Большая территория отеля. зайдем зайду внутрь и там мы посмотрим как с вами что они уговают нам простым туристам вот я зашел внутрь на территорию наверное вечером когда прохладно здесь очень хорошо я внутри Территорий, звоночек и отвлекся как вот у нас территории. пойду внутрь внутри в холле вот так вот выглядит обстановка Сей символ я не знаю что это означает но выглядит импозантно знаменитая цепочка хаят рейденси некоторые говорят хият мы выясним как правильно большинство говорят хаят диспенсер Здесь... у нас 300 номеров люксы и которые... а, категория люксов есть мы сейчас одну посмотрим категорию люкса младший люкс, есть старший люкс есть дипломатический номер и президентский это на третий номер? да, всего лишь один президентский у нас Пять дипломатических номеров номер категории 3 сас Стандартный двухместный. Стандартный двухместный номер. Сколько метров? У нас 35 квадратных метров. Стекло Smart Glass, да? Да, это называется опция Smart Glass. То есть можно лежа здесь смотреть, наблюдаться за видом, либо же смотреть телевизор. Отлично. Угу. И здесь у вас в отеле и ванна, и, и ванна, душевая комната. И и душевая комната. Можно? Здесь она находится в Так, а ага. здесь душевая угу. Это, угу. Это мини-сейф в, кажд... мини в каждом имеется в каждом номере у нас предоставляется утюг, владильная доска, тапочки и флошка ну, получается у нас, фонарь и так далее. Есть... Это, Это мини-сейф в, кажд... мини в каждом имеется в каждом номере у нас предоставляется. Утюг, владельная доска, тапочки и вот, вот, ложку получается. Угу. И так, далее. Есть... так, вот, честно говоря, я здесь немножечко путаюсь, потому что номера не показывают. Да, ничего страшного. Такой-то общий эндураж. Здравствуйте. Здравствуйте. Вид. стандартный номер King размер 35 квадратных метров 35 да здесь тоже ванная и душевая все здесь то же самое что мы видели угу. только он вот чуть-чуть по расположению отличается и как тоже этот smart glass тоже нет то что я не профессиональный я решила с вами помочь все-таки. Да ничего страшного, мне очень нравится ваша помощь. Да? 65 квадратов, ну достаточно. 65-70 квадратов, в зависимости от расположения. У него есть своя гостиная, угу. зона, там же имеется зона кабинета, угу. небольшая телевизор. Угу. Здесь красивый вид. Да, да, да. Здесь уже лучше вид на парковку. Там вот. на Раз и два. Ага. Лов... Ты Блин, я же не снял-то это. Значит, у нас это конференц-зал. Угу. На 850 метров. Квадр... Квадратных метров, да. И, и как здесь все красиво видно. Это какой этаж у нас получается? Это пятый. С пятого этажа. Выше поднимешься? Угу. Ничего страшного. Это мы на седьмом этаже в, в, в баре вот такой бар. Посмотрим, что есть. И вид покажем мы вам с высоты Хаят Рейдинси. Это одна из наших террас. На самом деле у нас НТЭК славится своими террасами. На любом этаже угу. даже номера есть террасами, они просто сейчас заняты и они находятся в очень большом спросе. Их всего шесть номеров террас. Вот. И прямо, а какой метраж террасы номеров? небольшой да? там большая маленькая терраса то есть она не имеет особого значения но по цене конечно вот это... ресторан итальянской кухни это вы сами здесь хлеб печете или что? пицца итальянская отлично, надо рекомендовать пицца и на дровах все, да? Да, древняя печь, Да вы что, у нас итальянский всей кухней Итальянская кухня в всей... Хоэтрежисс, это просто великолепно. Сеньора, как дела у вас? Хорошо, спасибо, у вас как? У нас все, ну так. Первый раз в Ташкенте? Нет, а. не, не первый, здесь очень много раз. А, да? Ну, как вам работаете здесь? Да, хорошо, уже 4 года почти 4. 4 года. Привыкли уже, родной город, родная страна? Да, да Лучше, чем Италия? А... Ну, я, я понимаю вас <съем> <съем> <съем> Я вас понимаю. <съем> Скажите, пожалуйста, у вас вот я видел на дровах вы готовите, да? Да, да, диско? да, пицца на дровах Все идеально, эксклюзивно Да, да, прям... суи, э, мука из Италии, сирия из Италии, томата тоже из Италии Все как положено Ну что, ж, спасибо большое, огромное Будем присылать вам гостей Пожалуйста, будем очень рады Грация, сеньор. Это у нас Часто проходит дегустации. А ассортимент какой? Узбекский? И зарубежный, да? Отлично. Да, посмотрите, я заснять хочу все, сфотографировать. Спасибо. Спасибо. Так, это у нас спортзал. Такой спортзалик. Гостиницы Хаят Рейггинс. Давайте пройдем посмотрим куда направляемся сейчас, мы сейчас направляемся, тоже на седьмом этаже тоже да на седьмом этаже. посмотрим бассейн Тут мы вышли в бассейн да. да красиво здесь на 7 метров а там у нас что? Там у нас опять терраса, там у нас зона бара. Угу. Это наш преподаватель. Как, можете... как зовут? Ой. Елена, здравствуйте. здравствуйте Мы хотим здравствуйте. заниматься. Так это ресторан хива, да, у нас? Правильно, хива или хива? Это, как это Насколько мне здесь? завтра, и обед да. так, отлично. Конференц-залы, да? Здравствуйте. Отлично здесь, красиво. Пять. Пять. Один мы уже прошли. Зал Бухара? Да. Отлично. 115 квадратных метров. У него еще есть дополнительная зона. Небольшая комната. Это я вам пароль тут чуть не заснял. Угу. Когда презентация, конечно же, Немного свет не нужен. Когда подавец в зал спросят, Мы открываем Я бы ярче пространство Да, ну, фер вот. фергонозал Похож на бухаруд да. Но у каждого зала Своя душа, своя атмосфера Я бы сказала так Потому что несмотря на то, что они одинаковые, они все равно разные. Ну естественно, как и города тоже. Да, шест... да, да, Напоследок мы побеседуем с нашей прекрасной Ириной. Очень, Очень понравилось в отеле, приятная атмосфера, вежливый персонал. Хороший сервис, да, удобство великолепное. Я имею в виду в плане тренажерных залов, конференц-залов. Рекомендую Хаят Реджинси. Вот у нас будет кофе-брейк. Ну и спасибо за, за то, что смотрели. Спасибо. Ну вот, подытожив, посмотрев гостиницу, скажу, что... Да, здесь действительно довольно-таки мило. Посмотрим. Будем еще снимать что-нибудь новенькое покажем